Быстрый кроссворд, Великая Русская река, пять букв. Первая В. Водка. Не, ну, Волга, Волга, конечно, Волга. Академик Амбурцумян, первая А. Я не знаю. Вредно-насекомое, первая М. Муж. Не, ну, шуточный же кроссворд. Фрукты, наиболее распространены в средней полосе России. Бананы. <свят> Ёмкость для хранения напитков. Живот. <свят> Собака породы сербернар, Первая «С». <свят> Сука. <свят> Выдающийся государственные деятель нашего времени. А букв нету. Так, перелетные птицы, гнездящиеся в Америке. Покорочка. А Автомобиль для перевозки преступников. А тут что-то по вертикали, горизонтали. А, Мерседес. А, что подходит? Вольва. Всемирно известная русская игрушка. Автомат калашников. Год, вот, в котором на один день больше. Хреновый. Мелкий грызун. Любимое лакомство кошек. Вискас. Не на что подходит. Самая распространенная болезнь в России. Фу. А, ну это понятно. карет. А знаете это про дирол? Дирол защищает ваши зубы с утра до вечера. А ночью начинается карри. <рис> ну... Это квн так шутили. Так, опознавательный знак, расположенный у офицеров по центру головы. Мозги. Американский космонавт, первый вступивший на Луну. Лунастик. Планета Солнечной системы. Марс. А, нет, это шоколадка. Значит, Никер. А это, говорят телезрители, обратились к правительству с просьбой, запретить рекламу тампоксов. А правительство ответило, что оно может запретить месячный, а рекламу тампоксов... Идем. Ну ладно. Это вид городского транспорта. Ноги. Так, выдающийся певец. Первый шаг. Так, ну это, конечно, шуфрин. Международный язык эсперанта. Девять букв. А, правильно, матерщина. Человек, решивший этот кроссворд, пять букв. Человек, решивший этот пять букв. Первый, дух. А что у меня этот кроссворд вообще не решился?